Итак, мы продолжаем наш тренинг по э, мануальной терапии. И сейчас мы рассматриваем э, правку грудного отдела, конкретно ротация позвонков. Да? Если мы нащупали, что они ротированы там, влево либо вправо. Э, как мы делали? Мы уже прошли, когда мы локально со стороны спины, то есть растягивали верхнюю часть над проблемным позвонком, вот он, вот, допустим, ушел влево, да, верхнюю мы растягивали, сюда упор делали и толчок осуществляли, в него и вверх, под 45 градусов примерно, да. Почему мы так делали? Потому что над растительным отростом, которым мы щупаем, примерно на два пальца выше находится поперечный отросток. Ну, вы это можете легко наблюдать вот на скелете. Вот, например, этот повернут, да, вот здесь на два пальца выше, вот его боковой отросток. То есть мы вот эти растянули, и удар был вот сюда, вот такое вот движение то же самое, например, вот э, на переход, например, первый позвонок, да, то есть мы за плечо растягивали, голову в вот сторону поворачивали, да, вот он растянулся уже с противоположной стороны, и толчок был вот сюда, либо рукой, либо локтем. В э, наших, ну тут нарисован, да, вариант такой. Одна схема практически для всего действует, только разные приемы. Э, вот проблемный позвонок, ассистант ушел вот сюда в сторону влево, допустим, да. Давим, соответственно, в него и вверх, голова тут находится, с противоположной стороны растягиваем, под, э, делаем вакантное место, да, куда ему вправляться. И акцент давления вот на его поперечный отросток. То же самое мы делали, когда, э, вот, э, например, седьмой, шестой шейный позвонок, да, например, он выходил вот сюда, вправо. В данном случае, да, значит, с сложной стороны мы растягивали, в него осуществляли толчок пальцем, ну любую, либо тенером, либо гипотенером, и поворотом головы. Раз, прием, второй прием, когда голова развернута в обратную сторону. Но также мы растянули противоположную сторону и ставили вот так вот. Вот даже хрустнула. И теперь более сложный прием правление грудного позвонка, когда вот так вот не получается, да, тогда мы переворачиваем человека на спину. переворачивайся Для чего я вам все это объясняю? Потому что логика движения та же самая, да, только постановка руки другая. Положить, на спину. Постановка рук другая. Ну, естественно, мы уже до этого размяли человека, растянули, расслабили ему мышцы, да, триггерные вот эти зоны сняли. Теперь нам надо положить локти. Вот так вот, локоть на локоть. Верхний грудной отдел позвоночника рассматриваем. Сначала декомпрессия. Мы будем давить в локти. Человек лежит прямо, да? Нос и локти находятся на оси позвоночника. Движение получается какое? Обратите внимание, Ребра идут под углом вверх, да, к сзади вверх. То есть, впереди мы даем локтями, через локти получается. Давайте продемонстрируем. Вот через локти, примерно, вот так вот мы давим на грудину, а с этой стороны мы поднимаем, что вот так, помогаем декомпрессировать, да. Ну, примерно участок такой, смотрим, вот третий, четвертый, пятый грудной позвонок, да, вот примерно вот этот участок сейчас, сейчас мы рассматриваем. Значит, смотрите, как этот прием осуществляется. Подбираемся под тот позвонок, примерно пятый, да, вот держим за него, вот так, прямо ручками. Череп лежит на предплечье, мы также вот рычаг осуществляем. А здесь мы свою грудной клетку давим на его грудную клетку вверх. Вверх и вниз по церкви градусов Вот, где-то там уже хрустно. Ложись, Хрустнул в том месте, где держал или повыше чуть-чуть? Примерно там же. Примерно там же. Вот. То есть декомпрессировали его дополнительно, да? А теперь будем поворачивать. Условно определимся, что он у нас развернут вот туда. То есть если ассистый отросток вниз, вот туда. Нам надо будет поворачивать сюда. Теперь, с противоположной стороны растянуть. То есть соответственно, растянуть. Как мы это будем делать? Вот. Складом ладонью вот так вот. Ассистый отростки ложатся вот так. У нас, получается, вот эти пальчики в противоположную сторону растягивают, а косточкой гипотенера вот это, да, мы в конкретно позвонок прицеливаемся. Вот так вот ставим, и, получается, вот эти пальцы растягивают, а вот этот палец, вот этот позвонок управляет, вот так, одним движением. Если не хватает иногда высоты нашей руки, да, то можно, в принципе, вот так, то есть это вот так вот так не хватает, то можно его вот так поставить. Конкретно позвонок упираемся вот так. Опять нам в этом случае помогут наши локти. То есть нам надо будет с этой стороны растянуть. Сначала прицелимся. Вот его -вот, щупаем. тебе надо смотреть этот вот. Если мы в него не можем найти да? то заранее можно было бы его нарисовать когда он лежал на спине вот сюда надо будет попасть вот этим это косточкой остальные пальцы ставим чуть выше этой, этой точки да работаем через тряпочку вот прицелились оставили и чуть-чуть его довернули чтобы он с той стороны растянулся вот и даже голову туда чуть чуть довернули его теперь через локти я грудной клеткой поворачиваю плечи вот видите плечи движение такое будет так чуть сполз, вот. вот примерно вот так вот это делается а, теперь Всю механику попробуем отработать сейчас на живой натуре, друг на друга у нас сугубо практические занятия. С вами был Олег Лавгудвин, если вы с нами не присутствуете, то зря вы это делаете, по видео много нюансов уплывают незамеченными. А здесь мы все отрабатываем на практике, и вы уходите от нас с готовыми навыками в своих руках. До новых встреч, дорогие друзья!